Хочешь модернизировать производство и превзойти конкурентов? Нет денег? Тогда воспользуйся поддержкой государства в центре «Мой бизнес». Специалисты центра составят индивидуальный план развития вашего производства. Государство возьмет на себя до 95% расходов. Формируется план работ, подписывается и внедряется в жизнь. «Мой бизнес» софинансирует проекты по развитию твоего производства. «Центр инжиниринга «Мой бизнес» – проще, чем кажется». Анимационные ролики Line and Space Современный метод продвижения бизнеса